Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон и я Вичезар. Сегодня мы поговорим о конах. Что такое коны? Как по ним жить? И для чего они нужны? Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Кратко поговорим о самих конах. Что такое коны? Это правило, по которым мы живем во всем мироздании. Итак, кратко. Кон совершенствования. Каждый обязан развиваться духовно, энергетически и физически. Каждый человек... Имеет разные уровни развития. И об этих уровнях мы говорили ранее. Кон воли, каждый имеет право на свой путь. Кон созидания и творения. Идя по пути созидания, ты вернешься к Богу. Кон тождества. Во всем большом есть малое, и во всем малом есть большое. Кон подобия. Подобное притягивает подобное. Кон резонанса. Весь мир состоит из зеркал, в которых мы видим отражение самих себя. Кон реинкарнации. Мы с вами где-то встречались кон карны богини этот кон говорит о том что каждый получит за свои деяния не больше ни меньше и каждый получит свое око за око зуб за зуб кон соответствия богу богова кесарю кесарева то есть каждый из нас должен соответствовать той профессии тому пути которым выбирает сапожник должен шить шикарные сапоги и ходить в шикарных сапогах и так далее. Любой профессионал должен соответствовать в душе своей профессии, которую он служит. Кон мира мыслей. Держите свои мысли в чистоте и таким образом вы творите мир и покой и живете в счастье. Кон магнетизма. Все сильнейшее притягивает к себе слабейшие. Вы это можете везде наблюдать. Как сильные личности притягивают к себе более слабые. Вот это есть кон магнетизма. Кон обмена. Все в мире живое. Все излучает и поглощает. И энергию, и информацию. Весь наш мир состоит из потоков, которые поглощаются или излучают. Кон сохранения энергии. Энергия информации никуда не исчезает и никуда не девается. Она переходит из одного состояния в другое. Кон отдачи. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. И это жизнью подтверждается. Кон замены. Все течет, все изменяется. Кон благодарения. За все тебя благодарю. И за плохое, и за хорошее. Друзья, мы коротко остановились на конах, обозначили, что они из себя представляют. Более подробно вы можете посмотреть по ссылке встречу с Жденным Конором, где мы более подробно рассказывали о конах. А еще более подробно мы вам расскажем, как эти коны нам нужно использовать в жизни повседневной. И мы подготовим большой выпуск славянской концепции здоровья. И она у нас будет продолжаться более полугода. Подписывайтесь на наш канал. Мы с вами будем разбирать, как... Использовать коны и поконы в нашей повседневной жизни, для того, чтобы мы были счастливы и здоровы. В прошлом видео про коны Вадим Кодек задал вопрос. А что такое закон? Чем отличается он от кона? Закон это то, что вышло за пределы кона. В современном мире мы наблюдаем то, что как раз живет по закону. Этот мир несовершенен. Он разрушается, и межличностные отношения не негармоничны. Вот что мы наблюдаем. Об этом говорят все вокруг, что мир закона несовершенен. Друзья, наконец-то мы издали брошюру Коны. Это настольная книга, которой я пользуюсь уже более 25 лет. Но мы ее издали. Ее можно брать с собой в дорогу. И вы найдете всегда подсказку для любой жизненной ситуации, которая с вами переключается или происходит. А эту книжку можно постоянно читать, постоянно обращаться к ней. Данную книжечку составили Ророк и Вичезар под редакцией Преславы. Вы ее можете приобрести в нашем интернет-магазине, пройдя по ссылке. Благодарю за внимание. С вами был Вичезар и Вести Волкон. До новых встреч.